Добрый день! С вами Дана Бинуа и канал Мои Растения. Сегодняшняя тема – обзор филодендрона Борли Маркс. Он перед вами. Это очень красивый филодендрон. У него яркий цвет листьев. Как правило, это три цвета – салатовый, зеленый и темно-зеленый. Само растение любит хороший полив, влажный воздух. Поэтому, если его будете приобретать – не забывайте его вовремя поливать и опрыскивать обязательно. И он будет вам очень благодарным за то, что вы его выращиваете и даете хорошие условия для его развития. Растет фиодендрон на солнышке, в тени, при искусственном освещении. Ему все это нравится. Он хорошо развивает корневую систему, быстро растет. Дает очень хорошее потомство, с ним легко и просто, он не капризничает. Каждый листик дает разным. Он может быть и зеленым, и полностью салатовым, и пятнистым. Теперь расскажу про саму варигатность. Многие считают, что варигатность его дендрона зависит от освещения, но на своем опыте скажу, что это суждение неверное, Зависит варигатность только от генетики самого фиодендрона. Я приобретала черенок из двух листочков. Они были яркие, ну, похожие на эти. Этот черенок быстро укоренился, стал быстро расти, дал хорошее потомство. Я разделила все на сегменты, то есть отделила деток. Их укоренило, они тоже все выросли, но выросли с разным окрасом листьев. Один черенок полностью зеленый, второй черенок полностью салатовый, остальные получились пятнистые. И они стояли у меня, естественно, под одним освещением, рядышком, при одной температуре воздуха и при одной и той же влажности. И тем не менее окрас у них разный. От чего же это зависит? Сейчас покажу на живом примере. Сначала покажу, какие черенки получились, как они выросли, какого цвета. Вот перед вами черенок. У него сегмент темненький получился, то есть кусочек стебля темный. И все листики пошли в рост зеленого цвета. Ни одного варигатного нет. Второй такой же получился. Этот фиодендрон уже более яркий. Хотя у него зеленых листьев тоже хватает. Здесь светлых только три листочка. Здесь еще растут маленькие. Ну вот этот уже будет светленький. Посмотрим, что из него вырастет. Но ну, вот это уже третий пример. Четвертый пример. Очень интересный. Такой материнский листочек. Наполовину баригатный. А детку дал абсолютно светлую. То есть все листики салатового цвета. Этот феодендрон уже пятнистый, это тоже есть почти полностью салатовый цвет, почти полностью темно зеленый цвет и два зеленых листочка тоже наблюдаем с вами. Вот такой красавец, яркий, мой самый любимый, ну, естественно потому что он яркий, очень красивый и еще один он еще маленький, но тоже яркий. Много очень листиков, такой пышный, очень радует и поднимает настроение. Теперь, от чего же это зависит, я вам хотела показать. Смотрите, у него стебель, то есть ствол полосатый. И от одного ствола сразу идут разветвления. Один, два, Три, четыре, пять, шесть. Он растет пучком. И потом нужно аккуратненько это все разделять на сегменты и укоренять. С другой стороны, поближе к вам подведу, вам должно быть видно. Теперь про саму вариегатность. Мы видим ствол, здесь полоса светлая. Здесь полоса светлая, а здесь темная. Здесь полосочка светлая, здесь светлая. И вся эта варигатность также еще отражается на листьях. Самый яркий пример, наверное, вот этот листик маленький. Мы видим, что здесь с этой стороны светлая полоска. Переворачиваем. И здесь уже другой цвет, темный. И сам он получился. Здесь светленький, а здесь темненький. Теперь вот этот лист красивый, яркий. Вот с этой стороны светлый, салатовый. А с другой стороны, не знаю, видно не видно, вот так покажу. Четко видно темную полосочку. Также здесь, смотрите. Полосатая, светлая, темная, светлая, темная. Листик получился полностью светлый. Здесь еще один маленький растет, он тоже будет светлым. Поэтому, если будете приобретать филадендрон, обязательно смотрите на цвет самого ствола. Если есть полосочки, то берите. Если полосочек нет, то фаригатность, как правило, не появляется. Даже если вы его будете резать или чем-то прикармливать. Что вам еще показать или рассказать? Давайте вот этот черенок интересный. Для листики салатового цвета. Здесь сегмент был светлый, полностью светлый может быть вам видно и отсюда естественно пошли зеленые листики а материнский листочек он останется таким да и уже со временем он ну, потеряет свою жизнеспособность он уже такой вяленький это как раз вот роль материнского листа дать потомство а сам листик потом погибает Дальше еще череночек, но это уже и не черенок, это уже сформировавшееся растение, здесь совсем короткий стебель, он уже от земли пошел разветвляться, много в сторону дал веток, листики все яркие, тоже полосочки я вижу на листьях, на стебле, этот кустик будет Прекрасен, тоже яркий. Так что приобретайте такой филодендрон. Вам же не понравится. Он очень яркий, красивый, не капризничает. Растет быстро, не надо ждать вечность, когда он деток даст. Все он делает быстро, особенно по весне. А на этом все. Жду о следующем обзоре. Пока!